Всем респект братва, с вами мародер 120 гигабайт и сегодня мы с вами начнем проходить игру под названием Hellblade Senua's Sacrifice. Это будет необычное прохождение, так как это необычная игра. Многие думали, что это экшен или слэшер, но они ошибались. Упор в этой игре сделан на атмосферу, поэтому в своем летсплее я постараюсь сделать то же самое. Уж не знаю получится ли у меня, но комментариев от меня будет минимум. Я постараюсь сделать акцент на озвучке диалогов, иногда опираясь на субтитры, иногда на то, что слышу. Я надеюсь, вам понравится такой формат. И желаю вам приятного просмотра. Hello. Привет. Кто ты? That's... Впрочем, не важно. Приветствую тебя. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожит других. Послушай, я расскажу тебе о Сену. Ее история уже подошла к концу, но сейчас она начинается снова. Что происходит? Она дышит, голова. Она дышит, она дышит. Он знает, что она приближается. Он чувствует, как она приближается. Она не смотрит. Ей надо быть осторожной, что ты должен смотреть. не смотрит, не Это путешествие в глуменной тьмы. После этой истории других не будет. Что она делает? Почему она это делает? Почему она смотрит, почему просто не вернуться? Она делает это для него. Она должна спасти его. Он они идут. Они идут. Тихо. Ой, извини. Я забыла рассказать тебе о других. Ты тоже слышишь их? Они всегда здесь, со от трагедии. Вообще, это не совсем верно. Некоторые из них тут давно, некоторые недавно, но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее. Смотри, смотри Видишь их? Он там. Почему она не смотрит? Вот теперь вы же. Смотри. Там впереди. Ты тоже это видишь? Ты ты да. Это место действительно существует. Она добралась, наконец. Это страна тумана и мрака. Северяне зовут это место страной. Hell. Hell. Поверни, вращайся, возвращайся. Возвращайся. Это небезопасно. Вернись, вернись, вернись. Это небезопасно. вернусь, здесь. глядись вокруг и ты их увидишь. Утопших, больных, убитых. Они повсюду. Их тела гниют в полях и реках страны Гель. Но здесь мертвые не всегда лежат спокойно. Нет, в этом месте они не покоятся с миром. Они сделают это с тобой. Ты видишь их? Они сделают это с тобой. она думает я могу рассказать тебе и страшно а тебе не было бы страшно кажется она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет на тьма тьма распространяется становится сильнее нависает над ней можно попытаться игнорировать ее, отворачиваться, но она всегда рядом, хоть и невидимая, там, где ты уязвимее всего. Она как будто знает, сколько тебе нужно света, чтобы видеть ее удушающую мощь. Ты думаешь, Ты думаешь, что она очень храбрая, раз отправилась в такое путешествие одна? Но ей движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Страх сину, гораздо, гораздо глубже. Что она ищет? Что осталось позади? Что ты Я знаю, что она думает. Я слышу ее мысли. Что она Еще не поздно сесть лодку и вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. Она услышала нас. Пути назад нет. Ты, думаешь, ты, сможешь это сделать? ты не сможешь. Сино отталкивает прочь мир, в котором все стремится причинить только боль. Возвращаться незачем, и ждать можно только худшего. Почему бы тебе к нам не присоединиться? Может быть, для тебя тоже есть место в этой истории? Смотри внимательно. Да, Почему она смотрит не, не смотрит внимательно? Незабываемая история Сиануа. Потому что твоя тьма идет из Хель. Там тебя ждет твоя судьба. Говорят, что горящие тела оказываются прямо у ворот Хеллы. Но этого пути не минуют ни боги, ни люди. Ты должна покинуть острова Оркни через Восточное море, найти путь, идущий на север, через темные равнины. Через 9 ночей пути ты отправишься вдоль большой реки и увидишь мост, покрытый золотом. Отсюда начинается дорога в Хелхайм. Мост идет через реку Ножей. Река эта течет из темного мира Мифилхайма. Должна нас брать с собой. Вернись. Вернись. Они, Они должны сделать это вернись. Они идут. Она должна бежать. Нужно было остаться. Верни! Сма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по жизни, как стая волков на охоте. Но она не остановится. прав. Как он говорил? Река ножей, за которой лежит страна Хель. Место, которое зовут Хельхайм. Ты не он можешь. Потерян. Ты не ты сможешь, сможешь его спасти. спасти. Где ты? слышу тебя. С сомнения нет. Источник тьмы где-то в Хайлихаеме. Ты никогда не найдешь. И Богиня Хайла держит его душу там. Я иду. Ее милого возлюбленного Дериана. Она Зачем она это делает? делает? Почему она, она просто делает? не вернется назад? Она делает это для него. Она должна спасти его. Он уже мертв. Он мертв. Но его душа все еще здесь. Да? Ещё... Мурсхайльхайм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое сложно забыть Она ни за что не справится. старый дурак сказал что к нему есть тайная дорога посмотрим что будет дальше северяне говорят что из девять миров Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги, Асгард. Боги земли, урожая, ветра и моря обитают в Ванахайме. Добрые эльфы живут в Альфхайме. А злые духи в Свартальфхайме. Твердые великаны живут в Йотенхайме. Огненные великаны обитают в Муспельхайме. Нитльхайм, мир льда и тьмы. Эльхайм же населяют только мертвые. Туда. Ты должна отправиться. Наверх. Карабкайся. Не надо карабкаться наверх. Вниз, Смотри, смотри, вот так вот так Spieler湯. вот так. Тебя туда. Карабкайся наверх. Быстро, иди, быстро, быстро. Куда идешь? Просто прыгай вниз. Почему она не прыгает вниз? Что там внизу? Повернись. Какая храбрость. Зачем она это сделала? Она же не может вернуться. Нет, вот она. Тайная дорога. меня я не из них не я просто прячусь я знаю если прятаться то дольше проживешь не слушай я не дам тебе больше этим ублюдского меня не поймать никогда постой а кто ты это просто воспоминания друд это ты это не друд за мои рассказы о северянах меня прозвали Друтом, лжецом, старым дураком. Но Друт знает правду. Я рада видеть тебя снова. Ты сдержал свою свети тебя в этой жизни и в той. Я буду рассказывать тебе свои истории о Хель. Если ты позволишь пойти с тобой. Расскажи мне свои истории снова, старый друг. Я слушаю. Руны печатями лежат на вратах Хель. Сосредоточь свое внутреннее зрение, и ты увидишь скрытое в открытом. Используй свои глаза. Используй свои глаза. глаза смотри да. внимательнее. Она не, может... Она не может посмотреть внимательнее. Я вижу одну. Держи ее своим внутренним взором и найди такую же, чтобы открыть врата. Это тайна. Она близко. Посмотри на ворота. И ворота откроются. Врата открыты. Проходи через них. Проходи через них. Это опасно. что за вратами? Получилось! Шесть лет я был рабом в Хэлле. я слихил за северянами. Изучил их. Я знаю, что это так. Ты слушала меня? Хотя другие смеялись. Мой народ дорого за все заплатил мои истории. И вместе мы покажем северянам свою ярость. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти, притвориться, что их нет. Но какой в этом брок, если мы их всегда рядом? Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притвориться, что все хорошо. Но ты все-таки знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь. А это так. Ты здесь умрешь. Она упадет, она все еще идет, она будет просто еще одним трупом. Мир мертвых правит великанша, Хела, дочь Локи, боги страшатся ее крови, плох рот ее матери, а отца еще хуже. Когда она была ребенком, Бог Отец отдал его владение Хельхайм и даровал власть над всеми самоубийцами, а также умершими от болезней, лишений и старости. Во всех девяти мирах одна лишь Хелла может воскрешать мертвых. В твоего Дилина принесли в жертву Хелли, с ней тебе придется торговаться. Почему я не слышу голоса? Да, а это что по, по, по твоему? это бросал. Я думаю, что слишком голоса. много тишины. Вот Ду дура, у Ду него атмосферу. А, а что ему делать? Да, что, что ему делать? делать? Ну бы немного Мой, к примеру. Да, Ладно, да не выпендривайся. Мы будем надеяться, что таких моментов в игре будет немного. Ладно, все, тихо, все тише. Врата в Хельхайм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хеллы, плесгнившей богини, правительницы Хельхайма? Какие бы ужасы не скрывала эта дверь, она должна найти его. Здесь кто-то есть. Ты. ты забрала его у меня Умоляю Отпусти его Я отдам тебе все, что ты захочешь Я больше не буду противиться Просто верни его Ты скоро умрешь! Прекрати умирать! Потому что тьма идет к тебе, окружает тебя! Ты справишься с этим! Спасибо. Если не сдавайся. Это было видение? Того, что случится? Бедная Сенуа. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней. Она ползет вверх к ее голове, к вместилищу духа, пока, наконец, от нее ничего не останется. Все муки окажутся напрасными. Это только дело времени. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении. Если гниль доберется до головы Сенуа, ее путешествие окончится. И весь пройденный путь пропадет и забудется навсегда. Это что, типа сохраненки сотрутся, что ага. ли? А, типа того. Фишка такая. Самые тяжелые битвы ведутся разумом. И этому диле он научил. Темная гниль будет расползаться все больше, при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое слово. Чего бы ей это ни стоило. «Послушай меня, Сенуа. За этими вратами лежит Хельхайм. Чтобы открыть врата, тебе сначала придется биться с богами, которые их охраняют, богом огня Сурта и богом иллюзии Вальравном. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых». Где ли он? его душе. Они не откроются. Как она пройдет сквозь них? Почему вы просто. Почему она не может открыть? Ей надо сразиться с богами. Ей надо победить двух богов сначала. Два бога, двое ворот. Какие она выберет первыми? Вальраун. Пародитель Вещинов. Властелин воронов. Он находит жертв при помощи иллюзий и обмана, а потом пирует, пожирая их останки. Иди по пути в кваль и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хеллихайм не открыть.